Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео мы поговорим о новом интересном проекте Новом интересном для нас Проект запустился как бы ранее Но Нас сейчас Заманивает интересный курс То, как проект развивается Насколько сейчас у него была Просадка и как быстро мы сможем Поднять баблишко И сделать хорошие На этом иксы Проект наш Proximax Это Предлагают для разработчиков на их платформе создавать э, приложения, э, распределенные децентрализированные технологии. Также нам предлагают посмотреть видео о том, как это работает, как это можно полностью все сделать. И я с сайтом уже ознакомился с этим проектом, посмотрел его достижения прошлом и достижения, которые были выполнены в ближайшее время, а именно за пару месяцев. Ну, проект довольно-таки неплохо шагнул вперед. И пускай цена невелика, но зато объемы просто впечатляющие за сутки. Очень много листингов. И очень активно идут торги. А, Sirius платформа. Там у нас получается блокчейн Explorer. В принципе, полный стандарт. Ничего здесь, как бы мы особенного не наблюдаем. Давайте рассмотрим дорожную карту. Посмотрим, что у нас было выполнено за 19 конец года. Что у нас в январе. И на ближайшие 3-4 месяца по дорожной карте. У нас интересный момент это был блок тестовый. То есть тестовая сеть была запущена. Теперь у нас обещает потоковый узел. Это март-апрель. Суперконтракты в январе. И в феврале также будет еще обновление. Дорожная карта, как сказать, сильно не развернутая. То есть они делают определенные цели. Небольшие шаги. И стараются их выполнять. Идем далее. Смотрим, что у нас здесь еще интересного. Здесь больше как факс идет, то есть можно много чего интересного получить, узнать о данном проекте. Самые такие часто задаваемые вопросы людьми, можно будет их посмотреть. Просто в данный момент немного на сайте оно сейчас не отображается. Наверное, скорее всего из-за переводчика самого сайта. Также можно увидеть последние новости за январь, за 19 год. Ну и также технологии исследования, документы, white paper, можно полностью все прочитать и ознакомиться. Там конечно читать, не перечитать. Служба поддержки у них есть в режиме онлайн, там у них Telegram бот а, Также мобильные кошельки, кошельки на Android, на Mac, на Linux, на в принципе я думаю нас в основном все используют либо Windows, либо Мак на линуксе мало кто у нас сидит и использует его. Локальные кошельки с прямым доступом. Также нам тут небольшая простая процедура. Как это все работает. Закрытые ключи, как кошелек настраивать. Я думаю нам с этим особо не стоит ознакомливаться. Пойдем далее. Заходим на эксплорер. Стандартный у них эксплорер. Ничего в принципе особенного здесь я не вижу. Поэтому идем далее. Небольшая, скажем так Помощь в том, как купить данный токен Токен, монету, кому как удобнее Также биржи, на которых торгуется данная монета Неплохие такие биржи, как MXC, MXC Exchange и ProBit Это для меня самые, такие, скажем, фавориты будут Биржи мной уже лично проверенные Легко все заводится, легко все выводится Опять же, служба поддержки. Ну, идем далее. Более развернуто можно посмотреть о каждом достижении. Но если мы сейчас каждое достижение будем развернуто смотреть, это затянется, наверное, на пару часов. Поэтому вкратце, кому интересно, можете заглянуть и ознакомиться с их достижениями. Что нам обещают преимущества, экономия, настраиваемый, безопасный стопроцентная доступность и очень большая скорость в принципе как и во всех проектах примерно обещаю такое же, но здесь это реально работает быстро и хорошо ладно идем далее серьезная архитектура, здесь это более для программистов такой момент то есть я лично не программист, я в этом сильно помочь не смогу именно с данной технологией Главное то, что эта технология работает, активно развивается, ее используют а, много других программистов для создания приложений на данной платформе. А, ладно, идем далее. Научные исследовательские работы. Как раз то, что говорил Влад Пепер, можно скачать в PDF, почитать. А, основатели данного проекта, Элвин Рейс. Рассказывается о предысториях, что за человек он такой в данном проекте, и Лон Вонг, основатель и генеральный директор, крутой дядька, который очень круто поднял рыночную капитализацию в размере 20 миллионов, точнее миллиардов долларов США, и сделал просто гениальный проект. Попадаем мы на CoinMarketCap, как вы видите, у нас были волны, потом все пошло на спад, и цена была там в общем менее одного цента сейчас же пошел небольшой откат и уже примерно цена одна десятая цента я думаю сейчас на фоне общего роста криптовалюты плюс с их новостями и обновлениями цена взлетит наверное от одного цента и выше также по биржам посмотрим сейчас объемы торгов в среднем получается около миллиона долларов за сутки идет оборот по мне это очень серьезные деньги там крутятся и очень огромные ордера на покупку и на продажу данных монет стоят то есть многие трейдеры на этом зарабатывают социальные сети, Twitter еще не сильно активно раскручен но тем не менее 3100% последователей инвесторов уже имеется инстаграм есть и конечно же телеграм более подробную информацию можете всегда получить в телеграм присоединиться к данной группе и со всем ознакомиться. Ну, а сейчас, ребята, на этом будем заканчивать. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.